Знакомьтесь, это Майкл, он бывший бандит Уже десять лет на пенсии сидит Сын бездельник, дочка шлюха Вся в мать, та еще потаскуха Майкл днями напролет у на виски пьет Мышцы не качает Весь жиром заплывает Но однажды все резко изменилось По наклонной вниз покатилось Семья от него ушла Вернулись те времена Перестрелки, грабежи Нога спасеннее дави Покажи, кто ты есть на самом деле Дерись, сражайся на пределе Бери в руку пистолет Отправляйся на тот свет Город ангелов простит Павших воскресит Разрушая судьбы счастье не найти Тебя никто не осудит Если хочешь, уходи Поприветствую, это Франклин Но не подумайте, не Бенджамин Вырос на гроу -Стрип. О, кажется, Сиджей звонит Против волосов сражался По малолетке крэком убивался Тачки угонял Бабло как мог поднимал В одном доме с тетушкой он жил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 Павших бесов воскреси Разрушая судьбы Счастье не найти Тебя никто не осудит Если хочешь, уходи А это у нас Тревор, он дикий псих Фанат грязных трусиков женских Живет далеко в глуши У этой местности нет души Плевать на одежду, на стиль Эй, шлюха, прыгай в мой автомобиль Беспредел, разрушение, бардак Несет мир этот чудак Лучший наркоторговец штата Сан-Андрес Узнал, что призрак воскрес По какому-то зову судьбы Повстречали друг друга они Перестрелки, грабежи Нога спас, сильнее дави. Покажи, кто ты есть на самом деле Дерись, сражайся на пределе Бери в руку пистолет Отправляйся на тот свет, Город ангелов простит, Паши бесов воскресит, разрушая судьбы, счастье не найти, Тебя никто не осудит. Если хочешь уходи, бери в руку пистолет, Отправляйся на тот свет, Город ангелов простит, Паши бесов.